Смотрим сторис Карины и новый вайн. Я не знал, как понравится Карине, но знаю, что у нее любимый фильм это Аквамен. Чтоб, Чтоб понравится Карине, нужно быть как Дава. И оскорблять ее все время и постоянно. На камеру. Все, что смог, сделал. Карина, привет. Это Мухаммед? Обалденно. Это, видимо, они, наверное, снимают новый вайн уже, который выйдет через неделю. 2000 рублей отправила в год за этот комментарий, год вот. А мы посмотрим ее новый вайн. Вот скоро. Буквально несколько, через несколько минут. Крин, все честно. И сегодня в 12.50 будет новое ржачное видео. Сейчас... Очень ржачная. Я посмотрю. Очень ржачная. Мы сейчас заценим. Будет очень много крутого очень контента, все для вас, видео. поэтому заходи, ставь лайк, комментируй обязательно, если тоже... Комментируй! Хочешь. И мои видео тоже комментируй! Пожалуйста. Ё! Здравствуйте, а хотите, я вас покачу на своей машине? Вот на этом? Нет! Куда тебе хотелось? Да, прикинь, на этом говне. Это даже не ксорой, даже не гели. Карин, это Роллс-Ройс. Она не увидела Ройс Ройс, самая дорогая машина у нас в стране. Стоит 41 миллион рублей. Обалдеть. No. Обалдеть. Какие цены. No. Подожди! Стой! Хочу познакомить. Евгений Ершов, у него... А вот я узнаю Карину. Подписывайся на... на Женю Ершова. Он настоящий вайнер и блогер. Офигительный контент и, кстати, одно из последних... Вот это ее, это ее, это сама, реклама, к каждодневная реклама его друга, Ершова. Тех видео со мной, которые вы еще не видели, поэтому переходи и смотри. А еще у него свой Rolls-Royce. А еще раздаю деньги подписчикам. Короче, очень много Бесплатно зайти, раздаю деньги подписчикам. В общем, я хочу публично признаться в своей любви. Да, я люблю тебя. Я хочу, чтобы все знали. Ну, наверное, да, вы Ты меня понимаешь, ты всегда за меня. В общем, я тебя люблю. Я люблю тебя, моя громада. А это, оказывается, подушка. Черника в рот. Очень здорово. Раз, черника в рот. Она попадает в рот. Ха-ха-ха. А сразу, сразу стакан закинешь в рот? Ну и смотрим вайн. Чем ты занимаешься? Охранник в банке, как на ТНТ. Александр Родионович Бородач. <связывающие> <связывающие> <связывающие> Банки, банковское дело. <связывающие> банковское дело. Охранник, простой охранник в магазине. Банки. А какое у тебя хобби? Бросать девкам деньги голым. Зачем он общается с Кариной? Так же с ней поступать? <ом telephone> Я занимаюсь благотворительностью. А у тебя были? Раздавать голым де девкам деньги. Очень смешной вайн, очень. Серьезное отношение. Пить водку, пить текилу с лимоном. Наверное, он алкаш. Я думаю так. Поехали ко мне. Не проснулась... Проснулся с девушкой, а проснулась с голод... С толстой теткой. Кто кого промканул? Наверное на его все-таки, а не он ее Просыпайся, любимый Татуировки у него просто вызывающие Если можно так сказать, вызывающие У него татуировки Милый, вставай -а! Были Но с тех пор я разочаровался в женщине. О, Петрова а ты что тут делаешь? А я тестирую на Маша, с... без... Маша Стар. Давно ее не видели, очень давно. Карина что-то говорит. Проводной детектор лжи. Сейчас какая-то собачья. Пизд... Я еще не слышала. Да, ну да. <связывая> ты меня называла фантазер. А мы с тобой... забрали в милицию Под сопровождением Маши и Карины Смотрим Ух какая маленькая девочка Такая во всем роже В принципе, Карина уже взрослая девочка Че она маленькая? На хорошая уже, тетка Женька, такая маленькая Она даже кусить может как тигр ее. Да ну нахуй! Блин. Вот ты! И не угадала, женщику. Да ты заебала! Да как ты могла? Матом-то зачем? Зачем матом? Я не узнаю! Да я полицу! Да да как будто, как будто Карина глупая. По татуировке не узнать Женечку. Себя. На Женечку. распродажа. До 30 а реклама, Карина. Вы можете приобрести Карина. ваши любимые товары по самым выгодным ценам. Поэтому не упускайте свайпы, свою возможность, свайпы, свайпы. свайпайте и покупайте. Муа. Датушки, Муа. у меня для вас потрясающая новость. Сегодня 15.40... И это видео мы тоже ее посмотрим. Прям сейчас выходит новое видео отправлю двушку за лучший комментарий но самое главное что ты обязательно должен посмотреть это видео потому что оно такое прям ну ч ⁇ поехали поехали блин я заналаживаюсь не не не а и видимо уже на стейбенили дорогие иномарки. она хочет пешочком не не не не не не ну ч ⁇ погнали погнали Бага багажник спереди а второе до да, сидений нету некуда посадить на коленки посадили всю кореночку что за ерунда ненавижу ненавижу вас ссор. ненавижу ламбу и багажник спереди называют 22 года ламба куча бабла Макс как ты этого добился об этом я расскажу рекламу Карины Максончик приглашает себе, потом приглашает телеграм, а потом уже темные гущи. Куда он там как заставлять деньги, чтобы люди заработали? В своем инстаграме. Так что переходи и подписывайся. А потом телеграм пригласит. А подписчиков научишь зарабатывать? Конечно, научу. Переходим и подписываемся. И все, все подписчики у него будут ездить на ламбаджине за 10 миллионов. Пойду схожу, и тут никого нету, никого не встречу. Вообще глухой район. Так, все, сейчас пойду. Интересно, зачем в этот магазин пойдет Кариночка? А зачем она пойдет в этот магазин? <соценно> подписчики ее узнали, просто узнали подписчики. Поход в магазин не удался. Ну и смотрим видео ее. Карина и Дава вот встретились нормально с цветами. Зачем? Летние любовные игры в парке. Аэрпотс. В ухе у Давы. Здорово. Пишет, я не знаю. Зай. Подожди. Когда мы с тобой уже на свидание пойдем? Я... Встречались? Зачем ей говорит это? Она Даву любит? Зачем ей это? Тебе говорила, я с Давидом. Да бросать ты этого нищеброда. Мне на работу пора. Ну что, отшили? Пару подарков. Ха-ха-ха. Максончик обломался. Максончик обломался. У неё дама есть свои. Зачем ему нахуй Карина? Нах. Она моя. Кстати, поехали, кое-что покажу. Я никуда... И опять... И опять ее заставляют что-то делать. Поехали. Да пошел ты. На ламбаржине. Я тобой не поеду. Давид тебя изменяет. Это в Вилме по воде писано. Изменяет. А показать... Как изменяет. А вот, смотри, -мо! Теперь пойдем со мной на свидание? Макс, я люблю ее. А Карина ни в какую. Какой отест, ответственный, блядь, невеста какая хорошая будет. А он. И до последнего верит просто, давит до последнего. Эти социальные ролики как меня это самое вдохновляет. На что только? Хорошенькая. Хорошенькая. Ой, хорошенькая. И девушка. Давай. И Дава вот тоже не приступил к этой девочке. Я ну ладно, тогда пока. Обалдеть, может быть, даже и Карине красивее, не красивее. На, не намного, но красивее. А ты говоришь, любви нет? Такие нет. Так что ты тогда за ней бегаешь уже пять лет? Заткнись! Да заткнись ты, зачем бегаете? Живите друг с другом, зачем Карина вам? Дала? Пошли вы оба! Вот так вот. А любовь на самом деле есть. Очень большая великая. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все у нас получится. Спасибо за внимание. До новых встреч.